здорово ну как ты давненько мы с тобой не виделись а все потому что мой телефон просто-напросто меня крайне подвел буквально в эти выходные В какой-то момент он просто перестал работать и сегодня я запускаю Барвиху rp на новом топовом планшете сегодня мы с тобой проведем некие сравнения и разберемся на чем же все таки лучше и удобнее играть в такой проект как barvih rp ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере barvih rp чтобы принять участие тебе достаточно быть под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 То, что мой телефон просто напросто выключен и при его включении я заметил такую проблему, что он тупо перезагружается каждые три секунды, то есть просто напросто я включаю идет загрузка и после чего он начинает снова перезагружаться, я просто не могу запустить на нем систему. Я долго ломал голову в чем проблема, искал ответы по данному вопросу в интернете и просто пришел к такому решению, что пора тащить его в сервис. Ну а в сервисном центре буквально через пару дней мне сказали, что у меня полетела материнская плата и стоимость ремонта данного телефона обойдется примерно по цене самого телефона. Не знаю пока как с ним будет дальше, но я бы очень хотел починить, ведь это реально самый крутой телефон, которым я пользовался за все время. Кто не знает, я напомню, моя мобилка была Asus ROG Phone 3. Это отличное игровое решение, особенно отлично подходит для ютуберов, ведь там есть собственный встроенный софт, который позволяет снимать и стримить весь игровой процесс, в отличном качестве, с хорошим FPS и без каких-то особых проблем в данном телефоне имеется еще несколько прикольных фич, ведь он реально является игровым. Такие, например, как дополнительные кнопки триггера на боковой грани твоего устройства, с которыми тебе гораздо проще становится стрелять. Также есть крутой игровой режим, при котором твой процессор разгоняется и может тянуть абсолютно любую игру, существующую на сегодняшний день в Play Market. Есть отличное игровое меню, в котором ты можешь отключить абсолютно все оповещения, абсолютно все звонки, и чтобы во время съемки или стрима тебя просто-напросто никто не мог потревожить. Чего, к примеру, нету в новом том планшете, который я приобрел буквально на днях. А приобрел я такой планшет, как Honor Pad V6. И я хочу тебе сказать, что это довольно крутое устройство за свои деньги. Данный планшет, к примеру, на сегодняшний день в нашем городе можно приобрести за 25 тысяч рублей. При этом у тебя будет стоять один из топовых кириновских процессоров. Помимо этого, у тебя будет в нем 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Чего для планшета на сегодняшний день более чем хватает из барвих и данный планшет также справляется довольно неплохо он выдает стабильные 60 кадров довольно плавная и гладкая картинка ну а самый главный плюс наверное этого планшета в том что его экран равняется 10 с половиной дюйма я тебе хочу сказать становится в первую очередь довольно непривычно играть в данный проект на таком большом экране но при этом также довольно прикольный ты испытываешь абсолютно новые другие ощущения ты больше внимания теперь обращаешь на детали на графику проекта и на более широком экране на максимальных настройках данный проект еще больше радует глаз своей графикой. Но при этом ты получаешь совершенно новый экспириенс, совершенно другие ощущения. Наверное, один из самых главных минусов игры на планшете с большим экраном в Барби РП это использование игрового чата, использование клавиатуры. Ведь это КМП проект, и здесь постоянно приходится взаимодействовать с данным чатом, постоянно приходится вводить кучу команд. Если еще при обычной игре ты просто на просто клацаешь по клавишам, которые у тебя расположены по краям экрана, то в тот момент, когда ты начинаешь использовать клавиатуру, ты понимаешь, что тебе крайне неудобно каждый раз тянуться в центр этой клавиатуры своими пальцами. Это очень сильно отвлекает от игры. В этот момент ты начинаешь реально испытывать какой-то дискомфорт, чего, к примеру, я ни разу не испытывал при игре на мобильном телефоне. На телефоне гораздо удобнее печатать, на телефоне ты абсолютно можешь достать пальцем до любой клавиши. Ну и также, к примеру, в моем игровом телефоне меня абсолютно устраивал весь встроенный его софт. Мне очень нравилось то, что я могу отключить абсолютно все оповещения на телефоне, нажав буквально одну кнопку, чего я, к сожалению, не могу сделать на данном планшете. Мне приходится постоянно открывать какое-то приложение и отключать в нем все оповещения. Плюс во время съемки мне кто-то может позвонить, написать смс, и все это высвечивается на экране. Один из главных минусов такой компании, как Honor или Huawei, это то что все аппараты в последнее время просто-напросто отказались от google сервисов теперь стало практически невозможно зайти в свой google аккаунт сделать сопряжение всех своих игровых аккаунтах на всех устройствах данной компании по той простой причине что у них тупо отсутствуют google сервисы конечно же их можно как-то накатить можно поставить при небольших танцах с бубном но вплоть до отката прошивки данного устройства но я тебе хочу сказать честно когда я приобретаю себе новое какое-нибудь мобильное устройство в магазине когда я достаю его из коробки я просто напросто не хочу заниматься какими-то долгими серьезными манипуляциями я хочу сразу начать пользоваться данным устройством получать максимум удовольствия от его приобретения чего я к сожалению не испытал когда поиграл в барбиху на данном планшете я столкнулся с некими неприятными проблемами о которых тебе уже в принципе рассказал с теми проблемами с которыми я не сталкивался на своем игровом телефоне но при всем при при этом опять же он отлично справляется со своими задачами это отличное решение за свои деньги но как я тебе уже сказал ранее в барвиху рп гораздо удобнее и приятнее играть именно на мобильном телефоне И я очень сильно надеюсь что уже в скором времени починю свой телефон ну а планшет просто напросто заберет жена и будет играть в свои любимые игры на данном планшете я ни в коем случае не планирую забрасывать данный проект да я взял планшет как временное решение в отсутствие моего телефона постараюсь поснимать для тебя максимальное количество роликов в максимально адекватном качестве также ты спрашивал что будет с путем бомжа путь бомжа я думаю следующая серия уже выйдет завтра на канале сейчас я постараюсь сделать ролики как можно чаще для тебя хоть и гораздо больше времени у меня стало уходить на эти ролики с данным устройством я думаю многие меня поймут в данном вопросе если к примеру ездить последние пару лет на парше и после чего тебя пересадят на какой-нибудь российский автопром ты сразу начинаешь замечать дикие проблемы испытывать реальный дискомфорт. Но не будем расстраиваться. Все это бытовая техника. Бывает такое, что она тебя подводит. Главное, как говорится, не опускать руки и не вешать нос. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Рад был тебя видеть. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!